Всем приветики, спасибо огромное за поддержку и комментарии, мне очень приятно. Вот сейчас меня многие поддержат и поймут, особенно у того, у кого есть дети. С окончанием учебного года, вас, мои хорошие, я сама понимаю, что это такое с сентября по май. Это... Вот словами нельзя, мне кажется, сказать «наконец-то мы закончили этот учебный год». Впереди долгожданное и прекрасное лето. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Приходит мужик с бани и говорит жене, слушай, я такое там видел. Жена, господи, да что ты там видел, а? Слушай, да ты понимаешь, там у мужика прям на том самом месте. Татушка, Владивосток! Я себе такую же хочу, я точно себе такую сделаю. Жена, ты что, паром, что ли, обдышался, Владивосток? Да у тебя там Уфа не поместится.